I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня АС сервер аккаунт Владислава. И сегодня мы будем открывать дофигища плюшек и немножко ролить, и соответственно пойдем. Ну, наверное, самую топовую акцию на сегодня Со всего, что у нас было, для бездонатов, это сундуки. В общем, аккаунт, как видите, донатный. Фактически уже дошел до Минотавра. Плюх. Здесь немерено будем у Нифига себе. Фига себе, я, я открыл так с слиганца на 100. Что-то я 150 кар, вроде 1000 была. Ладно, где-то я, где я что-то провтыкал. А, плюс у нас будет открытие а, дополнительно. Вот таких вот карт, посмотрим на шансы. А, что, где, как упадет. В общем, поехали. А, наша цель собрать здесь сегодня мастера рун. Вот у него минотаврика не хватает. Но ну, это пока у них обновление еще не было. Разруха это за донат. И мастер рун. А, три героя. Два, в принципе, по линейке. Один так. Так, сукей. Поехали посмотрим, что у него тут делается по пыльце. Ну реально сейчас э, тратить очень выгодно. 2000. А что по расходникам? Так, это он только облик получил на лисицу. видимо новый донатный аккаунт так какой он гильдии гильдия Умка 4575 кидайте заявочки вступайте только в телеге а, на экране контакты есть это айс сервер ребят Кто играет на Валком. welcome Такс. сейчас я позабираю плюшки тут у нас есть поехали посмотрим, что у него по осколкам 72 200 так. в принципе по 5 мастера рун есть, давайте попробуем по чуть-чуть, я думаю, тут не надо столько, 2000 я думаю, мы соберем хотя, в принципе по-разному бывает. Мы сейчас посмотрим, какой же все-таки будет дроп. По-2 падает. 2-1, 2-1. 2-2-2. Ну, расходники, конечно, если сравнивать немецкую часть, там, где парящий остров просто бомбический, и сравнивать остальные, то... Конечно, это небо и земля. На немке там можно такие плюхи повытаскивать. У нас, конечно, печалька. А в основном у двойки падают. божество. Сейчас еще одно божество соберем. Так, смотрим. У нас было 72 осколка. 104. Нифига. Игушки. Нифига себе. Это сколько? Это сколько? Это походу надо всю пыльцу затырить. Оу, поехали. Посмотрим, что у нас тут выпадет. Отлично смотрите ремка 1 2 3 4 5 6 6 десятых ремок 4 в одушки. в принципе отлично пакты есть вальс есть подашка есть вообще можно себя комфортно чувствовать эмблемки реально классные упали так давайте эти откроем блин не знаю 1500 у нас осталось давайте еще сюда хромакей просвещает 1500 блин попробуем 30 мы словили за 500 ну в принципе должно хватить я все таки думал что получше будет падать придется видимо всю пыльцу открыть вот, 2-1 видите то есть шансы Ну даже так. Алис падает как. Офигеть просто. Интересно, соберем или нет. 130 ну в принципе идем идем нормально то есть у нас должно хватить по идее если так будет дальше дропать должны вытащить 143. 150. Должно уже, по идее, где-то плюс-минус быть. Чуть хуже упала в этот раз. Расходники, конечно, фигачат полным ходом. Но на немке, наверное, бы... Покруче были бы расходники Так, давайте пооткрываем карточки 12 карт Бум Нафига было ролить пыльцу Блядь Нафига Ну, мы вытащили, конечно. но ну, блин. Я даже не знаю. Стремненько, конечно, оставлять ее. До следующего острова. 132 попытки. Пипец. Ладно, давайте уже подобиваем расходники. Хрен его знает. Она то остается, но на следующую обнову как-то стрёмно, конечно. Ну, что, поздравляю, у тебя будет не один а два теперь мастера рун, скорее всего. Ну, в принципе, ему расходники тоже нужны для прокачки. Ну, блин, обидно. Обидно, вот бывает так. Нужен герой, блин, и как обычно, как правило, он не падает с карт. А тут уже половину переролили, и надо было сначала картами заняться. Эх, такс, ну что. Поздравляю, ровно четко два мастера рун Есть. Даже божество еще одно собрали. Вот так вот. А, окей, поехали дальше. Поехали дальше на аккаунте. Сейчас посмотрим. Давайте по эмблемкам. Отлично. Еще ремка-водушка, пакт. Ну, в принципе, очень даже ничего упало нам по... Эмблемам. Так, где тут у него склад его? Я посмотрим, что у него по десяткам. 10 ремок, водушки, пакты. Варс только единственный, видите, но остальное все, в принципе, неплохо. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали. Давайте жахнем. Ой, как отлично! Смотрите, полностью все герои практически. Пока ну посмотрим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, восемь героев. Да, я уже хрен посмотрю, что там с этой карты падает, потому что она на рынке есть. Ёрку продают, не продают. Вот сегодня пак забрал. Так, хорошо, два мастера рун есть. Поехали посмотрим, что у него по героям творится. Интересного. Так, землеройка. Странно, как-то землеройка у него первый. А что не улучшает? Что по камням, что десятки не качает? шесть камней 10 десяток в принципе можно прокачать а, так землю отлично маска бесполезная отлично так отлично у нас скин уже есть прайка конечно со стойкостью неплохо и вторую с папашкой на домах здесь у вот зашка получше будет это вот за нормально барт если нет истинной веры эмблемы, у него походу ее, у него ее нету, да. Такой вариант отличный. Такой вариант идеально заходит. Так, дальше. Ажива, в принципе, хороший вариант. Ну блин, здесь, здесь вот так вот надо только делать. Уже давным-давно десятка должна была быть вкачана. Так, зашка СУ, так как у меня отлично. Атлант для фана разве что. Так, отлично. Нубиса нету смысла. Здесь опять же ожог 10 эмблемой. Отличный вариант. Так, стрелок. Отлично. По розу в принципе можно не менять. Здесь раскол. Так, ремочка отлично. поддержка плюс ремка. Да. Расколы надо будет на архидемона накладного. Дальше пошли у нас доп. В принципе, по прокачкам. Все отлично. Зашка стоит. Тут тоже можно зашку влепить в Бигфуту. Здесь раскол вообще нету смысла. Ремка жива. Либо ОЗ для ПВП локации если будешь использовать. Тут у тебя уже чересчур много ОЗ. -шек. Здесь уже смысла нету. Стойкость лучше поставить. А, есть валька такая. Ой, говорю, валька фрейка с пак там есть. Ну все, дальше пошли у нас допа. Так, Хорошо. По героям понятно. Два. Смотрите. Блин, конечно, обидно. Так, поехали, посмотрим еще. Снаряжение. Созвездиями тут, конечно, у него беда. Тут качать и качать их. да, фиговенько падают с третьего клона, вообще не падает Да что за фигня вы что прикалываетесь нафига точность да, тут по созвездиям, конечно, играться есть над чем Барт. Ой, как хорошо, смотрите. Вообще чётенько. Еще один пятый уклон. Вообще будет пушечка. Сейчас пойдем посмотрим ворожая. На ворожая тоже надо будет уклоны наловить. Чтобы хоть как-то жил. Блин, вот эта вот фигня, которая перекидывает, задрачивает. Звездие. А, и четверка. Нам нужна пятерка. Ой, отлично вообще. Готов. Так, давайте сразу по таким основным пройдемся. Зефир. Ну, клоны, в принципе, нормально. Так, чары, конечно, надо будет подправить потом у героя стоят огнику конечно лучше уклонения добавить чтобы более живучий был в принципе там тоже классная тема хотя бы одна точность чтобы еще попадал так немножко не то тройки четверки нам надо пятерки так следующий идем однозначно выражая смотреть. Да, тут созвездие, конечно, ролит надо дофига. Ну, молодой аккаунт тут. Тут еще ему предстоит. Все впереди. Поролу созвездий, конечно, дофига надо всего. Ой, отлично. Пятерки, я вам скажу, на айсе вылетают только так. Я у Андрюхи ролил, смотрел, реально нормально падает. Ну, в таких вариантах здесь ролится 5, чтобы много затрат на не было. 5 пятерок и плюс 1 с Седьмого, восьмого выроливается и, в принципе, нормально получается тогда. Да. Да давайте уже, блин. Издеваются, короче. Поехали дальше. Рейка. Так, у него уклонения стоят. Выражай меня интересует. О, тут надо ролить. Тут надо однозначно ролить. Отлично, пятерочку словили. Потому что без ворожая в большинстве локаций, без нормального ворожая просто жопа. В принципе, супер питомцы супер питомцами, но когда ворожей пару лишних тычек проживет, очень многое решает. Так. Ой, отлично. Так, три у нас есть, да? Так, давайте еще, блин самое блядь, дорогое удовольствие в битве замков на ролик нормально созвездие ну, в принципе сейчас бонусации дают нормально самоцветверс если вы ожидаете, э, акции то можно нормально вот считайте 75 там 100 тысяч самоцветов бонусом хапнуть на изи просто за один большой пак так, отлично, пятерка есть. Вышла, вышла не туда. Да, давай уже. Смотрите. Просто какой-то трэш творится. Не хотят пятерку давать. <музыка> да, давайте уже, ну. Это издеватель... издевательство просто. Так, ну в принципе так, довольно-таки ничего. Что по героям еще? Ну конечно надо чарки переставить, потому что Щарами тут. Я так понял, что есть вопросы. Да, тут дофига ресицы лучше Саска, Мэри соска стоит. Тут лучший обряд лечения. Здесь тоже обряд лечения, либо соску оккультиста ССК однозначно и тоже надо будет его переродить на уклоны тут обряд лечения нормально тут саска и тут можно соску и пермага на архидемона так тут лучше тоже соска либо на дамаг священный я говорю силу либо священный суд так, ну дальше у нас такие герои. Тут обряд неплохо. Тут опять же обряд. Спектры тоже на некоторых. На Фрэнка спектр поставить. Тут ССК. Тут, короче, есть на чем заняться. Тут спектр влепить. А так, в принципе, остальные герои нормальные. Геро магия. Ну, дальше уже пошли допы старые герои. Так, окей, поехали. Посмотрим, что у нас тут по попыткам. В поисках сокровищ. 226 попыток. Чё, поехали посмотрим, сколько мы чего вытащим. По Берику. 226. Нормально мы потратились. Ну У него было там 30. Где-то плюс-минус 60к, считайте, мы заролили. На созвездие. Ну, на IC в принципе неплохо играть донату. Ну, наверное, так же, как и на английском сервере. Это единственное, что у вас должен быть iPhone. Да, аккаунт молодой. Тут еще качайте, качайте. Вот так вот. В итоге. В итоге у нас 60. 60-40. Попробуем, перезайдем. Скорее всего, вместимости не хватило. Не скорее, а так оно и есть. Это я уже, блядь, протыкал. кинула все равно блин 226 это дохера <с> блять сука просрали кучу сундуков сейчас попробую еще разок если нет надо будет написать в т.п. 120, это 100, это где-то по 20, по 30 сундуков. Накачались, блядь. Ну, это, блядь, этот, этот их не втык от IGG больше всего вымораживает. Оу, вот так вот. 8 дуэлянтов, 2 Мэри и Барт. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.